Привет, я с вами я с Гамовой и сегодня мы будем тестить 4 на МС Волге, читы весит так весело! Начнем с списка. Первое. Автоматическое ломание блоков. Как видите, блоки ломаются сами, без моей помощи. Второе. Прохождение сквозь стены. Как видите, я иду, и передо мной ломаются стены, и потом появляются. Третье. Бесконечный блок Амаза. Смотрите, я моя блок Амаза, я его адвину, он меня не забанил. Поворачиваюсь и тут еще один блокомаза. Также можно установить веселые моды на клиент. Гаррис мод для МС и Волги. Смотрите, я нажимаю на F1 появляется меню из Гарриса. Я тут могу почти все, что и там. Во-первых, могу открывать предметы. Во-вторых, могу создавать предметы. В-третьих, могу вертеть предметы. Четвертых, могу запускать машину. Пятая, могу добывать ресурсы матировкой. Шестых, могу добывать ресурсы ракеты. Седьмых, могу стрелять в п игроков. восьмых, могу создавать армию солдатов. В девятых, могу играть на карте из Гарриса мода. Мод на танцы. Этот мод позволит устроить танцы на сервере. Что этот мод делает? Начинает играть хорошую музыку, строит хороший танцпол, приглашает кучу друзей на танцпол, и они начинают танцевать, добавляя за кучу эффектов к танцам.